Всем привет! В эфире «Универньюз». С вами Аделья Шамилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. Проекты, прорывы, рейтинги и только самые громкие вызовы. Об этом и не только пошла речь на заседании ректората Казанского федерального. Тренды в области нефтедобычи удерживают внимание на себе. Смог ли президент «Лукойл» раскрыть все карты? Кто виноват? Проблемы окружающей среды продолжают волновать общественность. Президент Лукоил Вагит Олег в процессе своего визита в Казань прочел лекцию для студентов и педагогов Казанского федерального университета в Императорском зале КФУ. Олег Перов рассказал об актуальных на сегодняшний день трендах в сфере добычи. И кроме этого, переработки черного золота. 27 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась публичная лекция президента Пау Лукойл Вагита Олег Первого. Первого. Ваш ректор и ваши...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 На открытии лекции присутствовал ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и госсоветник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев. Направление, которое мы выбрали в качестве приоритета, это не афигемия, оно является достаточно междисциплинарным, поэтому на каждом факультете, в каждом институте у нас есть подразделение, вот которое... В этом Казанский университет имеет давние связи с инновационной компанией Рете, входящей в Паулу Койл. Эта компания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 образовательно научная сфера КФУ бьет ключом, принимая очередные вызовы. В связи с этим многие задаются вопросами, закрепит ли университет свои позиции в глобальных рейтингах. Кто предоставит финансирование в рамках проекта 5.100? И с чем связано увеличение заработной платы? Ответы на них были озвучены на очередном заседании ректората. Смотрим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 в Казанском федеральном университете обсуждают проблемы окружающей среды. Свою деятельность начала Международная научная конференция. Что делает Университет для природы Республики Татарстан, узнаешь в сюжете Олега Кашина. 27 сентября в Казанском федеральном университете состоялось открытие третьей международной научной конференции «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов. Экологические вызовы 21 века». 2017 год – это год экологии Российской Федерации и год экологии общественных пространств Республики Татарстан. В рамках этих событий проходит конференция. Необходимость ее проведения заключается в том, что в настоящее время наблюдается значительные изменения в окружающей среде. К сожалению, человеческая деятельность загрязняет природный баланс нашей страны. 2017 год объявлен годом экологии в Российской Федерации годом экологии общественных пространств в Республике Татарстан. Это радует, потому что, наконец-то, наше государство осознало о том, что развитие промышленности, какая-то деятельность, она должна обязательно коррелировать, она должна быть обязательно связана с окружающей средой. Потому что, конечно, человек должен удовлетворять свои бытовые экономические потребности, но не менее важно, чтобы он дышал чистым воздухом, пил чистую воду, имел информацию о процессах в окружающей среде. Казанский федеральный университет принимает участие не только в научных конференциях, связанных с проблемами окружающей среды, но еще участвует в субботниках, помогая нашей природе избавиться от пагубного воздействия человека. Это весной на субботнике «Эковесна 2017» я была вместе со студентами. Наши ребята работали на очистке кабана. Наши ребята участвуют в посадке деревьев. Важно отметить, что Конференция продлится до 29 сентября включительно. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Юрий Дуть посетит Нижнекамск. Блогер выступит в рамках форума журналистики и медиакоммуникации Медиапроф. Форум освещает работу журналиста в современных реалиях. В Нижнекамске пройдет первый образовательный форум журналистики и коммуникации MediaProof. Форум представляет собой серию лекций, семинаров и мастер-классов, посвященных работе журналистов в современных реалиях. Форум будет особенно полезен представителям профессионального сообщества и также ребятам, которые обучаются в вузах по профильным направлениям. По информации, которую там можно получить, начиная от того, как оформлять свои аккаунты или как работать... В медиа, в принципе, да. Чем это наполнять, как оформлять, как монетизировать, но ну, все эти вопросы... Наши спикеры помогут найти ответ. Попасть на форум можно бесплатно. Для этого необходимо посетить сайт mediaproof.ru и отправить свою сценарий предложенные темы. С лекциями выступит видеоблогер и журналист Юрий Дуть, главный редактор сайта Sports.ru и автор YouTube-канала ⁇ Дуть. Его шоу на YouTube представлено в виде интервью и набирает миллионы просмотров под каждым роликом. На данный момент это самый известный интервьюер в российском сегменте YouTube. Он станет хедлайнером форума Media Proof. Другими гостями форума станут Никита Белоголовцев, главный редактор издания Мел, директор по развитию бизнес создания «Лайфхакер» и многие другие. Вообще у нас получился очень молодой состав спикеров, но при этом а, практически каждый день к нам приходят отзывы от участников о том, что это достаточно сильный состав. Форум «Медиапруф» пройдет 5 и 6 октября. Артем Тупичкин, Ленар Довлетеров, Универньюз. На этом все на сегодня. Будь в теме вместе с Универньюз и не забывай смотреть нас в социальных сетях. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч в эфире.